Здарова, ребят! Сегодня у нас день ностальгии. Почему? Спросите вы. Да потому что у нас сегодня прохождение игры Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Это та же игрушка, только с обновленной графикой. Ладно, давайте начинать.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 Курс молодого бойца. День первый. Рядовой первого класса Джозеф Аллен. Первый батальон 75-го полка рейнджеров армии США. База огневой. База огневой. Курс молодого бойца открыт. Сейчас рядовой Аллен быстренько покажет, что вам нужно делать. Не забить. больше половины из вас стреляет от бедра, как попало, поливая все пулями. В результате никуда не попадаете и выглядите как придур. Ледовой Ален. Покажите, что я имею в виду. Возьмите оружие и стреляйте по мишеням позади вас. Это я умею. Вернитесь и стреляйте по мишеням. Это я могу. Так? Поняли, что я имел в виду? Дождь пуль повсюду. Вы должны принять устойчивое положение и поразить цели, используя прицел. Классно, фокусирование. Ален. Покажите нашим друзьям, как стреляют рейнджеры. Сперва присядьте, а потом прицельтесь по мишени. Табли. Да, Все очень просто. Хочешь поразить мишень? Целься через прицел. Малой прочности. Вполне можно из некоторых видов и и а что я все показываю? Нормально, что рядовой все показывает? По У меня мать! Не что нельзя так было, да? Буду знать на будущее. Последнее по счету, но не по значению. Осколочные гранаты. Рядовой, Ален, возьмите несколько осколочных гранат. Давай. Бросьте гранату так, чтобы поразить сразу несколько целей. Далековато, наверное. Они нормально. Хорошо. Гранаты могут скатиться по наклонной плоскости. ты подумайте, прежде чем кидать гранату вверх по склону. Что ж, спасибо, рядовой, Ален. Идите на полигон. Генерал Шепард проверит вас в деле Так, да, воспользовался мной И все, ну, и бросил кто будет мне, чему вы Ну, показывайте, пацаны Здорово, мужики отсюда, сынок. Слышь, Дай ты что, себя. попутал? Я не сейчас за башню снесу Охеревший вообще О, О зонечка Время. Какие-то они все недружелюбные вообще. Но ну, рядовой с возвращением на ну, бери. Генерал Шепард вот. хочет взять одного из наших для спецоперации. Дайте квадаю, это буду Он я. приехал с проверкой. Это легко? Не ожидал, да? и так пистолет у тебя уже есть. Теперь выбери винтовку. Оп. Хорошо, теперь опять пистолет. Видел, как быстро. Да. выхватить пистолет быстрее, чем перезарядить винтовку. Улыбайся и бей в цель. Я что, шудал. На тебя, да тебя смотрит Шепард. на насрать. Кто, Кто это вообще такой? В отряд. Если ты хочешь. Не, не особо. Ну ладно, приступай. Отчет времени начнется, когда выскочит первая мишень. Да погоди ты! Это тут арсенал выбираю. Че? Куда идти? Поч... Да я понял, все. Нуждаю нуждаюсь в советах. Ч ⁇ ребенка не убил. Блин, да я не от бедра стреляю, а что ты знаешь? Я в курсе. Еще один еще один блин а как без его комментариев обойтись блин заложника убил мужик мужик посторонись а там никого бегу бегу бегу в смысле вполне прилично Иди наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. Давайте поставим предпоследнюю сложность закаленной. Ладно, хантерам, внимание! Мы выезжаем! А куда выезжаем? Черт, Все, Че, она началась? Я просто не помню, в каком году я играл в нее. Вообще сюжетку не помню. Рейнджеры. US Army Rangers. Мы самая мощная армия в истории человечества. Каждая битва наша битва. Логично. Происходящее здесь может иметь далеко идущие последствия. И мы не будем в стороне. Ваша судьба сейчас зависит от того, сможете ли вы научиться использовать современные методы ведения войны. Мы не можем дать вам свободу. Но мы можем научить вас, как обрести ее. А это, друзья мои, стоит дороже целой военной базы. Вот это да. Конечно, это важно, у кого самая большая дубина, но не менее важно, кто ее размахивает. <связано> Пришло время героев. Время легенд. Историю пишут победители. Генерал шеф За работу. Надо запомнить. Это тебя типа, самый старший наш, да? Начальство, так сказать. Да чё так долго грузится, я ж на SSD-шник установил. Командный игрок. День первый, рядовой первого класса Джозеф Ален. Первый тотален 75-го полка Рейджера, красная зона, Афганистан. Нихера себе. Это всё контузило. О, Шепард тут. Рядовой Ален, подъём! Видите? Да блин, что за рэмбо? С револьвером против автоматов и какой то, где -то он странный. А Тогда вот этих через мост перебить надо всех А, это я Хантер 2, да? А один ягранный использую? Просто Это использует? Просто интересно. Не, но он эффективен. Хантер 2.1, На идея на 10 часов ждем финансы да? здесь чуть чуть а это он про машину это будет цель подтверждена и на рейтю, не, ну, стреляется удобно вообще Думаю, чувствительность не надо менять ну, все отступает да иду иду а пулями вот нормально да такое высокое и парень какое здание это а, не Мне лучше сказать ближние а или дальние? Чего радуйтесь? Сейчас бы куски попали там за серьезно, бабки за сломанные здания дают? Давайте посмотреть местность на предмет активности противников. Ну, исключительно... не успел дочитать. Это наши, да? С И огонь да, я понял, понял. За Там могут быть Спасибо Видишь, за что? совет. Ничего, тут чисто. Ты подмел, ну, да? да? Пойдем туннель Харби через Ау. А, нет, только противник. Идите осторожнее. Спокойно, ребята, это дикий запад. Вас понял. Тут я смотрю, лошади ходят. Следите за переулками. Прикрываем. О, враг. Вижу врага. Ты ходил, да? Разрешите открыть его. Какая разница вали их нахрен. Зуб даю, это разведчики. Ну. Это не значит, что мы можем их пристрелить. Значит, это именно это значит. Вы их видите? Да все, видите? они начинают стрелять, давай валим. Тоже уходим. поздно. Мы от них хотим. Вот. Все, фанально. Надо было полегче уровень поставить. Так, сюда, Борис. А? Борис. Да блин, сейчас тут! Блин, ушли. Ты... братан, дай это ру... мне не напоминает моих тиммейтов в Ты... Да, да, я цел, спасибо. Да. Они я тут его тиммейта убил их него. Он Они в окошко смотришь. Че, слепануло, слепануло? 2, 2, я Да я говорю! Держитесь э, Где наш главарь, хоть, Посмотреть! автоматик возник Скорострельность а -а -а -а. узишку узишку надо взять так, блин. Не, ну, уровень сложности нормальный как раз. Но больше бы я не ставил, мне кажется. Каждый шахт я буду убивать. Блин, хаешку куда ты кидаешь, дурак. Против школьников столкнулись. Школьники это сильное сопротивление, на самом деле отступаем чисто пацаны чисто теперь точно чисто Зачка еще такая сладко о сохранение пошло Тупо пятерых, да? Четыре под одну строчечку. Понял. Я пойду, заодно что-то новое узнаю. На тебе. Сутка забежал в кабинет какой кабинет чисто чисто чисто школу под контролем противника все чисто завершаем зачистку принято хантер 21 следуйте в точку сбора осторожно могут быть мины 2 нас роли понял спасибо что сказали отбой куда Что, что <свят> Ух ты что <ёк>, чего думать В <свят> ты его понять? Шун такой сильный? <свят> На час понял. <свят> да блин, лежачий с пистолетом меня... идем. Ля валит вообще. На тебе коишечка это флешка было поехали а это уже свои справились Там обдула поступаешь под мое начало инструктаж вертолете идем а если раз, я не раз, хочу что он какой-то такой не знаю не нравится мне персонаж этот делал какой-то этот шепард Сио Подводная лодка какая-то Как я выгляжу? Как настоящий плохой парень Для твоего задания идеально Макаров будет наградой Макаров недобыча. Скорее бешеный пес, убивающий направо и налево. Помни легенду, это залог твоего выживания. Это отряд 141. Добро пожаловать в ряды лучших бойцов планеты. Благодарю, сэр. Когда я вижу остальных. Они на задании, цель, модуль автоматической системы контроля в тылу врага. По колено воде. Я бы сказал, на жестоком холоде. Понятно. Макаров. Че, Макарский? Перекур Пошли. Че, уже все покурили? Аккуратненько. Аккуратненько. <реклама> <реклама> Как так? Человек смиряется с тяжестью ситуации. Человек смиряется с тяжестью ситуации. Они мне решили это написать, когда я упал просто на смерть. Братан, дай мне ручку, пожалуйста. Бля, очку. Сказалась день второй. Сержант Гарри Роуч Сандерсон. ОТР-141 Хребет Тяньшань, Казахстан. И <зыв> смотри вниз, и смотри вниз. Ну дай руку, ну по братски. Оставайся здесь, следи за мной жди сигнала. Ты что дурной? Высоты боюсь. хрена себе лён, да порядок лед крепкий За мной да да да ну, главное не смотреть вниз пока им вонзить ну пока типа держимся они а мы уже стоим на земле блин она так трескается что мне кажется сейчас свалюсь быстрее это давай, давай еще чуть-чуть осталось Эй, ты мне руку не подашь нет? я тут как бы сейчас блин хоть бы в натуре руку подал поселить до встречи на не, не, не стой понятно земля тебя пухом ну и мне этот момент я просто помню сейчас он вроде нас спасет красота быстрее сейчас скользнешь и все где он там капитан макталиш ух ты, я тоже так умею? ну Рауч, проверь нормально а, блин в оружии меня видеть. Я синяя точка. Ты синяя точка? Будут Я буду называть тебя синяя точка Блин, давай такой не поставился, пожалуйста На тебе И у этого нельзя стрелять, бить Что ж такое Игроку просто хочется развлечься А почему? Твой тот, что слева слева 3, от тебя, 1, от меня. что то ты поздно его завалил как-то. Так, что тут у нас? Аук и Аук. Не, я со своим лучше похожу. Так, это у нас какой-то аэропорт. Тот, и они На нас не видят, 3. типа, да? Хрена, он перекрутился. Блин, братан, ну давай быстрее, пожалуйста. Стылся, его нахрен никому Отвигается не Здание выполнено. Идите дорогу на базу. Разделимся. Я возьму тепловизор и буду наблюдать за обстановкой с холма. Хорошо. А ты иди на базу под прикрытием бурана. Что такое бурон? такой метели охрана тебя не увидит, пока ты не подойдешь вплотную. Не следи за датчиком сердцебления. Слежу, Удачи! слежу. Верния. Отлично. Спасибо. Давайте вот этого. Угу. Теперь верхнего, наверное. Фу, думал Бля, я его не убил. Так, трое осталось. Он мой. Твой, твой. Есть. Я их Если вот так. Двигайся на юго-восток и заложи взрывчатку на заправочные там если что-то поможет не так переходим к плану б люблю когда красивое убийство двое получится в комнатушке остались а ну и там подальше не спалит он меня нет Хорошо. чё настолько бесшумный этот глушитель что прям с двух метров не слышно ничего Лейтенант Павлов. Так, что-то довольно тихо. Справа. Блин, спалил. Где-то раньше был. А он по рации уже, да, доложил, да, походу. Да. Слева. Блин, я так и думал. Короче, тут только по стелсу. Не, там на среднем уровне сложности, я думаю, можно и не поставить. Машина, прячься. Да как он да мог не начал. слышать? Ну хотя его сразу убьем, наверное. смогу тут пройти? Прячься. Прячься. Да как? Кто? Внимание, машина остановилась. Где? Кто мне мог посекти, я не пойму. Руч, к от Ладно, давайте поставился стелсу попробуем. Я люблю, я Тихо ходить. Спокойно. на блассе. Тут группа бойцов. 20 с лишним. Тут к тебе. Вот и заправочная станция. Ты ее нашел. Я в курсе. Че, куда теперь? здание выполнено. Вот побыстрее, подожди. Вижу засветки возле засветки. за Засветки. За нимки. За маринки. Где они в машине, что ли, сидят? Да, я их не вижу вообще. Блин, моя поля, я бы пострелялся. Тут, походу, тяжело на таком уровне сложности. Да-да-да, как раз. Смотри, пальмы тут такие неплохие. Стой-стой-стой, я первый. Он один? Один. Заберите модуль системы контроля. Задание выполнено. Что за звук? Руч, меня заметили. Не дергайся А что? На ну, этот момент тоже припоминаю. У вас секунд, чтобы Руч, да, мы эту эх, цистерну эх, будем взрывать поля. или что там? Три. Три. Два. Два. Два. Лови. сейчас еще музычку сюда добавить тупо как щенят в в площадку, да хоть маркерки у меня да на карте куда бежать О. а мне за ним надо следовать сюда мигу что такое миг а самолет наверное да? здесь нельзя стоять сюда нет ну ч ⁇ там все взрывается такого? Блин? блин куда ты едешь и а? права купят Да бегу! Хоть повторять. Давай тебе. Ну вазиков сколько. Че куда дальше? Счастливы? Вы счастливы, дети? даже не попало, он перевернулся. Пистолик классный, только прицел бы поставили. Но... Вообще идеально было. А, покатушки катушке. мы любим. Доберитесь до звонулистки. Новая задача. Раз уже хорошо, если разобьемся, будем продолжать. Это как бы, братан, это логично, что противник самих. Сникер с ней. Да что давайте, типа, от меня зависит. Я педаль в полочную артур. А, это он, походу, Да. Спина настреляла. Еще и верх когда это был этот раз. Все какие братан. Сто метров осталось. Быстрее Ой, километр. А шу это было? Что было? Надо понимать, что на вершину горы возду... идут несколько путей. Я вверх точно убился. что надо вообще не помню? Враги меня не убили, сто ветка убила какая-то. Да но не буду я теперь так продавать. Мы по Так да куда еще быстрее? Ой, да что сейчас будет? Экшн! Диверталет. Право 6! мы вас видим, давайте на бой, горючки мало. А как он оказался переди меня, если я впереди был? Все что ли? Не, ну миссия такая <свист> зачетная. Друппа 141 захватила систему автоматического контроля. Два бойца вынесли целую базу, твоя задача будет еще сложнее. Вчера ты был солдатом на передовой, но сегодня фронта больше нет. Война идет повсюду, а где война, там непременно будут и жертвы. Серьезно, что ли? Следующее задание может задеть чувство некоторых игроков. Вы хотите пропустить это? На статистике прохождения рейда никак не отразится. Ну, не знаю, а что а это за миссия? Где изображение? слово по-русски. День 3 рядовой первого класса Джозеф Аллен, он же Алексей Бородин. Международный аэропорт Сахаева. А, все, я понял, О, что за миссия. Это те русские, которые расстрелят в аэропорту. Пошли а нахер, я не буду никого расстреливать. И не стрелять по отряду Макарова. Помните слова по-русски? Да-да-да, я помню. Excuse me. Excuse me, братик. Сволочек, <правочный> сволочек. Пошли, да. не буду я эту миссию проходить. Я думаю, на этом закончим. Завтра постараюсь снять еще одну серию. Всем пока.